Привет, друзья! Мы рады приветствовать вас на канале Капитан, капитан, капитан Герман, Герман, если вы забыли. И у нас сегодня будет ролик, вернее, это даже, наверное, не ролик, интервью. Посиделки-поболталки. Посиделки. Короче, мы сейчас идем, берем бутылочку вина, садимся на пирсе. И начинаем болтать с нашими похилочку, наушнички, да. трипод. Да. Да. Да. Да. Так вот, друзья, если вы не знаете, с кем мы будем разговаривать, мы вам расскажем. Это Тревели Family. Ребята, которые сейчас находятся в Тихом океане, обошли уже больше, чем полторы кругосветки. То есть у нас такой кругосветный клуб. И они с двумя детьми. Ну, уже одна взрослая эта дочка. Ну, ну, двое же детей. Да. Вот. Короче, большой семьей идут через все опасные мысли, через высокие широты. Не там, где мы на секунду Нет, мы, Я люблю тепло, но, тем не менее, это ничего не меняет. Итак, мы сегодня будем звонить нашим друзьям и... Задавать им задавать... интересные вопросы, которые Они... нам интересны. Они нам. И будет у нас такое новогодняя посиделка. С разных уголков мира, они а с Тихого океана, а мы с Атлантического. Ну что, готовы? Погнали! Погнали. <смех> привет! Так. Вы нас видите? Мы, нет. Нет, мы, мы пока вас не видим, написано, что камера у тебя отключена. Вот, О, вот теперь а -а -а. видим. Отлично, отлично. Ребята, Сергей, Дина, привет! привет. Ну что, привет, Чан -чан. друзья, рады видеть вас. <смех> <смех> Передаем вам привет с Атлантического побережья. Тихому океану. Привет. Пьем за вас. Привет Атлантическому Привет. обратно. С наступающим. Марин, ты главный спикер, да как ладно. обычно. Это самое. Где вы находитесь сейчас? В какой части Панамы и Атлантического побережья вот этого всего? Мы в Панаме находимся в Линтон Бэй. Это почти возле Сан-Бласа, то есть где-то 50 миль от Сан-Бласа.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 так рассказываете, что прямо даже ну, э, завидно, что мы там стоим. Я думал, что вы самое прикольное посмотрели. Ну да, да, да, есть такое. Тут прямо джунгли, тут э, прямо вышел из Рейнфорест. Да, ребят, мы все-таки это самое. Э, в уходящий э, старый год давайте поделимся, что у кого вообще, то есть оправдались ли нет ожидания от э, года.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 мы начали всем этим заниматься и на самом деле год прошел супер эффективно то есть нас все говорят о вам не скучно стоять в одном месте О". у нас год был такой прямо <кười> Я... <кười> извините мы делали э, онлайн школу и у нас это было заняло ну просто вот все время то есть я с утра вставал, писал, потом монтировал, потом дописывал, 3D-графика, инфографика. И это занимает такое огромное количество времени, что на самом деле для нас то неплохо, что мы привстали, потому что...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 То есть ну, у нас пошли, пошли дела потихонечку, потому что вот присели и этим всем занялись. Не так, что от случая к случаю там когда-то дойдем, начнем, а начали прямо здесь и сейчас. И это очень круто, потому что ну, мы как бы пере, переформулировались в том смысле, что все, нам теперь торопиться никуда не надо, мы занимаемся делами, сели, у нас там интернет хороший, кондиционер в Марине, мы поэтому в Марине стояли, чтобы все. И монтировать и доступ ко всему был и в целом год прошел очень так плодотворно и незаметно да да да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 И, соответственно, ну как бы ты вообще не можешь на это вот так вот выделить, чтобы она а даже, если ты что-то пишешь, да, либо ты делаешь видеокурс, надо же как бы сосредоточиться, да, и несколько часов в ряду, чтобы тебя ничто и никто не дергало. Ну, там... Поэтому вот, вот этого нам очень не хватает.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 Прям своими занимаюсь. Но у меня еще, конечно, покушать, приготовить и убрать. Но...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 и потом вот решать вопрос, что мы должны были лететь домой месяца на 4, на 5, с мая там по сентябрь. И вроде как мы за это время mm -hmm. должны были вот в Западной Австралии перейти на Восточную, где-то или на Тасмании, или около Сиднея оставить яхту в зависимости от ценника и улетать. Но, в общем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 Сломалось все. Ну, вот, почти все, да? Ну, потому что шторма, ну, да, полтора близко, месяца. Да. Мы Ребята, понимаем, вас... мы понимаем, да, конечно, конечно. Оно пропорционально, конечно. ну, чем больше ходишь, тем больше ломается у, кажд... у каждой вот этой вот детали, у разный-разный срок службы и активной службы разный срок, и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 Мы чинимся, и проблема у нас в следующем. Вы знаете, что у нас проблема с электронной ручкой газа, то есть где-то там ошибка. И за счет того, что мы не могли двигаться, плюс мы стоим в Марине, в которой не очень хорошее электричество, у нас произошла электролитическая коррозия, и sell Drive пришел в негодность. Ну, мы решили объединить. Может быть, мы поменяем механический силдрайв. Э, но на данный момент мы его сейчас сняли и ждем запчастей из Соединенных Штатов. Ну, а пока лодка стоит, вот я положил на нее праймер для того, чтобы покрасить новую антиобрастайку. <с dan -1> ну, короче, мы поняли то, что нужно все вот умножать на 2. Просто все умножать на 2, <с два, с»> даже перед тем, как мы в тихий пойдем. А вы уже прошли еще и такими марш-бросками. Кстати, Три я месяца. не знаю, знаете вы а... или нет, я же в Мельбурне жил.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 чем вот просто ты там зашел на месяц, на два, вжик-вжик, починился, отремонтировался, посмотрел, Нет, как это, турист. Мне кажется, и... хорошо, что вы застряли это там, офигенно. потому что Австралия офигенная страна, мне очень нравится. И то, что вам получилось именно вынужденно в Австралии разобраться, Я как бы там застряла. все работает, прямо супер, класс. Очень мы за вас рады, прямо... Прямо зависть. Да, берет. я бы застряла, такая, знаешь, Черная, нормально. гадкая зависть такая. Тебе вина, наверное, надо подлить. А вина Прямо можно, да? Зависть пропорционально. отсутствию Обратно пропорционально, да? Про черную и гадкую не верим, не верим про черную и гадкую. Вы слишком искренне улыбаетесь, вот неправда это все. Вот. Австр... Австралия нам на самом деле очень понравилась. Я только мечтаю побывать, мне очень интересно...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 Мы с Сережей познакомились на Тиндере, на Пукете. Я там жила, у меня все было хорошо. Я начала уже... Я уже... Шесть лет Дина там Я шесть лет там жила, но я путешествовала по Азии, но я влюбилась именно в Пукет. И вот ну, до сих пор Пукет это для меня... Ну, мы идем на Пукет, то есть мы уже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 Для меня, как для яхтсмена, наша первая ночь, которую мы вместе провели. Боже, та же история стала, как мир.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 Вынимаю якорь, отхожу в сторону, наматываю чей-то буи с мурингом себе на вин, думаю, а нафиг это В общем, это все. во всей красе показал себя просто самый бодрый. Самый это деловой. было как в этом анекдоте про снеговика. Я в сексе не очень, а снеговика ты запомнишь. Ужасная история. Ну, не так Ужасная что было. история. Не, на самом деле я на, на яхтинг не смотрела. Смотрела. Не смотрела как на что-то такое, уоу, уоу, у меня э, большинство друзей на Пукете, те, которые, яхтсме, те, которые вот кайтсерфингом занимались, как я, большинство из них так совпало, что их смена Север Пукета, там Марина большая, классная, Йотхэвен. И там как раз вот все ребята, которые там главные инженеры, капитаны, декхенды, стюардесы, девчонки, все мои друзья. С нами, я уже говорил, есть учитель по кайтингу, который у нас сам свой персональный учитель по кайтингу. Да, мы крутые. Да, Диана? Ага. Ага. Трапеция это то, к чему крепится планка за вот этот вот крюк. Самый лучший в мире инструктор. Диночка, oh, okay. покажи, пожалуйста, как управлять этим парашютиком. Ну, парашютиком управлять достаточно просто. Парашютик подсоединен к тебе с тропами, планкой и трапецией. И, э, планка крепится к трапеции, э, с тропами управляется кайт. То есть я за правую часть планки потихоньку опускаю кайт вправо и левой стропой его останавливаю. Здесь у нас такие волны.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 Не, ну реально, вот места не хватает. Мне много не надо, я там могу его на флайбречу поспать. Мы на самом деле вот тут год стоим, мы так обросли барахлом, у нас настолько вещей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 И вот это вот пробросли бы очень тоже нам понятно. Вакуум, вакуумные пакеты, вакуум. Вакуумные пакеты. Вакуум. Да. Вы вакуумные пользуетесь пакеты вакуумными пакетами. берите обязательно. Так, вот у нас такой большой мешок. Мы сюда запихиваем одеяло. Увидите, сколько оно места занимает. Даже так оно является достаточно компактным. Далее здесь вот есть сверху зиплок. Мы этот зиплок закрываем. И берем пылесос.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 И мы за год ни разу не съездили в Австралию в Икею, которая находилась там ну, в 30 километрах от нас, и, и не закупили эти пакеты вакуумные. И сейчас, конечно, там, знаете, мышку на слона пытаемся натянуть, но пока безуспешно особо. Вот, и, соответственно, вопрос по поводу кругосветки. Ну, у меня я вот он был, делать. но сейчас стало понятно, что как бы маленько, что типа у вас задача вернуться на Пукет. И вот у меня вопрос, вот и когда кругосветку закончили, вот даже, наверное, Сережа к тебе в первую очередь, потому что, ну, как бы ты ее начал, да, имея определенные цели, вот когда ты пришел домой, ну, я... Сейчас ты уже видишь, с Диной пришел домой, которая тоже уже потом хотела на Пукет. А вот если бы, наверное, ты пришел домой там, один или там, с дочкой как-то начинал, тогда бы была немножко другая история. Но вот какое было ощущение, когда вот ты сделал круг, да, вроде бы вот, вот эту цель выполнил,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 Вот, вот мне интересен вот этот момент, поскольку нам сейчас домой возвращаться, да, после круга, после большого дела, и мы когда вернемся домой, у нас уже будет там 1,2 трети десятых земли, ой, 1,2 трети, да, и вот я, с одной стороны, этим вопросом хочу себя подготовить, что меня ждет, чего я там не ожидаю, что я, может, приду и через месяц скажу, ой, блин, а я думала, этот год протяну, да, и надо идти дальше. Вот какое у вас было ощущение? То есть вы, наверное, вы планировали, мы пришли, да,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 За углом. Да, да. Ну, вот я думаю, что мы там следующие несколько лет, в принципе, где-то и проведем. Понятно, да. Вот на самом деле Азия нас Но тоже привлекает, по потому что в Азии мы 7 лет зимовали, мы там по полгода фактически на протяжении семи лет, с октября по май или по апрель мы там тоже... Тусили. но у нас место, любимое место Самуй, у нас почему-то вот Самуя все началось, и, собственно, mm -hmm. вот на Ко -Самую почти пустили корни, у нас там появилась куча-кучная друзей, и они нас ждут yeah, уже сколько yeah. лет, когда мы к ним приплывем, вот, соответственно, очень мы сильно скучаем и по Таиланду, и по вот окрестным странам, но, конечно, больше всего по Таиланду, потому что Андрей на севере Таиланда за Чангмаем там учился у местных мастеров, жил там в деревне у них, и, в общем, постигал искусство, целительства, вот этого всего. Мы там ездили постоянно во все окрестные страны, поэтому вот вашу тягу к Азии мы очень понимаем, вот прямо разделяем. Я сейчас вас слушаю, думаю, блин, надо будет Я потом из Сайланды, Владика туда. Да. Знаете, Азия, ну, не вся такая.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 Раз, с разными паттернами, с разным количеством и биоразнообразием внутри, э, плавно переходящий от супер огромного биоразнообразия до практически песчинок и фоселов и камушков. То есть это деградэшн и Тема такая. Сейчас еще одну покажу, чтобы <laughs> было понятно, что у меня не только квадратики и полосочки. Так вот такая в общем 4 работы уже сделано вот такая это все чисто панамские ракушки в этой работе э -э, собрана именно местная коллекция я так чтобы их и отложить и не использовать в других работах и все вместе держать вот вот такими вот штуками я занимаюсь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 Да. Что касается а, другого момента, это вот наш феерический заход на остров Рождества, точнее, попытка захода, да, она прогремела там по всем СМИ а, с подводкой, а, семья россиян тонет в Индийском океане, а порты Австралии и Новой Зеландии отказываются их принимать, это, конечно, мы когда стали получать от родственников через спутниковую связь такие сообщения, мы тут лежали, не знаешь, смеяться или плакать, вот, насколько... А, Средства массовой информации извратили изначальный посыл, который им был подан, да, вот, и они его действительно извратили. Ну, в общем, короче, на самом деле, когда мы Слушай, вот... да. знаешь, сколько человек мне прислало сообщение о том, что нужно что-то действовать, ребята тонут в середине океана, им жопа. Я такой, так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 Все время Да. Было, одна из неожиданных. Очень остро шли, понятно. Очень да. Да. И там мы это самое, на самом деле, там я знал про течение, но что оно, окажется, там три с половиной узла течение пассатное. Вот это было для нас сюрприз тоже. То есть мы пришли на экватор и нас река такая и унесла. А в обратную сторону ой, Да, да, да. Вот, вот мы сейчас поэтому и думаем про Владивосток. Да. Ну и соответственно, как бы когда от агента приходит ответ типа ребят заходите, мы врубаем моторы, сутки хреначим против пассата и течения, на остров Рождества. И против, да, вот против ветра, против течения. Два узла, два узла. да. Два с половиной. У нас мощный двигатель.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 И если яхта реально будет требоваться, вот-вот, ну то есть как бы последний стакан допили, да, мы-то вот классно оснащены. А есть лодки, которые не классно оснащены, у которых реально эмердженсия такое, что они просто сдохнут. И, блин, не придумали способы бесконтактной передачи воды ну, да. людям, которые 20 там, 70 дней в море. И как бы ты либо идешь подыхать, да, либо ты там стоишь и нарушаешь закон условно.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 Да, что это нужно несколько раз. Да, ну это ката-135 модель. У нас он как аварийный есть, но мы его ни разу пока не активировали, к счастью. Не, ну в целом хорошая вещь, чем активировать. Ну да, это если вообще вот прям отказ. Да, про большие суда есть такое, да. То есть мы, в принципе, да, мы обращались тоже там, ну мы обращались не за помощью, просто общались с судами там вот в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 Ну вот, пожалуй, это было такое самое главное, что пошло не по плану, да, но не считая там глобальной поломки опреснителя, допустим, потому что ä, понятно, что все ломается, особенно когда ты по штормам сороковых, там 49 градус, да, у нас последние там самые южные были, 49,5, мы сейчас спустились.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 Если что-то пошло не так, значит, мы адаптируемся по-любому, даже не, атомный ну, взрыв, у нас я... все равно все будет хорошо. Нормальные. и в целом вот отношения, когда все так очень структурировано, что там это сломалось, ты там сделал это. Вот так у тебя день не задался, ты его использовал по-другому. Не смог дойти вот это в вот этот вот порт, пошел севернее, потому что не мог и, вырезаться. Ну, ну принципе, да, вот так считаю, вот, никогда.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 Завершил свою одиннадцатую кругосветку одиночную и пришел вот в свой домашний порт. И мы стояли в этом порту и он как раз туда пришел, вот где мы там, вот буквально там в 50 метрах от нас поставил свою яхту. Вот это, это была просто встреча такая, но мы э, это, а было, ты, ты. Э, это была уже наша вторая с ним встреча. Мы с ним познакомились в Кейптауне, в Кейптаунском э, Кейптаун Royal Йот Клаб.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 Не, ну мы зависли, мы уже год постояли. Вот, вот, вот, вот такая история. Вот э, с такими удивительными людьми периодически мы э, встречаемся, но я думаю, что как и вы тоже. Вот, и еще про, про него я хочу добавить. То есть это человек, который совершил э, тройную безостановочную кругосветку, то есть три оборота вокруг Земли без заходов в порты.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 Вот. и вот знаете, чтобы вы понимали, Нет, что связи, это... наверное, рекорды кассируешь. Сейчас, чтобы вы понимали, что это за человек. Мы, Я брала у него интервью, потому что я это журналист Яхтраши, пишу в ну, Яхтрашу статьи о разных интересных встречах, путешествиях mm -hmm. на яхте и все вот это. И когда я брала у него интервью, я говорю, Джон, напишите мне, пожалуйста, вот автограф, ну, на, на, на листочке, просто напишите что-нибудь там, счастлива Марина, там еще что-то.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 У меня есть только аудио, да, видео, к сожалению, нет, есть фотографии, и я вот сейчас вот тебя слушаю и думаю, что-то я протупила, надо было камеру но, но у него настолько специфический, неразборчивый австралийский и английский, что вот расшифровка его аудиоинтервью, там у нас занимались два переводчика, две переводчицы наши подруги, у которых австралийские мужья, они не смогли это сделать. Прикиньте, да, как мы переводили всем вот. миром вообще. И только потом вот, кто-то -то нам Барас. смог это самое, то есть... Ну, тут просто даже иногда сложно разговор поддерживать вот в, в режиме реального времени. То есть приходится очень много думать. Да, да, потому что вот я так понимаю, а почему мой, я обратилась а за помощью за помощью к расшифровке, пришлось обращаться, потому что вот в моменте интервью я понимала, что там 50, а то и 70 процентов того, что он отвечает, от меня прям скользает, и я думаю, блин, что-то я-то думала, что у меня уровень английского за год жизни в Австралии так круто вырос, а я-то нифига понять не могу. Отдаю одной девочке, она замужем за австралийцем. Она говорит: слушай, Марин, мы вместе с мужем ну, разбирали, ничего не поняли, да. Отдаю другой девочке, она замужем за австралицем. Она говорит: слушай, Марин, мы два часа разбирали с мужем вместе, ничего не поняли. Ну, там какие-то детали поняли, но прям вот там 10 минут они мне попытались перевести из часа это особый с Это Это еще особенность, собственно, дикции. Некоторые же и по-русски говорят неразборчиво. Да? Вот, то есть это вот сложилось у него вот так. Но человек ну, удивительный. Да. Мы в конце концов расшифровали, нашла девушка на прекрасная. Вот такие... Давай. Да, но вот интервью выйдет с ним да, в журнале «Яхтраша» очень скоро. Я думаю, что в следующем месяце или там первый номер Нового года вот должно выйти это интервью вот, в журнале «Яхтраша». Блин, ну это стоит, конечно, расшифровать, если... Нет, такие люди, это просто, как в любом случае, такие встречи, это в любом случае интересно, потому что... Там есть что рассказать, нифига вот И это главное вот не, главное не том как он это делает, то есть, ну, как это понятно уже, то есть, но а что у него в голове, почему он так думает, почему он так хочет делать, мне кажется, вот это вот супер интересно, потому что это какой-то другой, альтернативный взгляд на мир, он его видит по-другому, и вот мне кажется, что это как раз вот то, что интересно действительно узнавать. У вас, вот какие у вас ноу-хау за этот год, вот чему вы научились, которая вот прям супер скилл, которым готов поделиться со всеми? Скилл или гаджет, то есть вот что вы нашли для себя такое, что вам просто поправило вашу жизненную рутину или типа того. У у каждого должен быть свой. Давай, вот четверо, Лада. И вот умения у нас разные. Вот сейчас Лада про свой скилл расскажет. Лад, ты куда? Лада исчезла. Вот у нас у Насти за этот год появился новый скилл. Предыдущего года у нее было мастерство... А, какое? Танцы? Нет, это был пред, предыдущий это, год. Пред, предыдущий? Да. А, но в, в этом году а, я еще больше стала разбираться в яхтинге. Я поняла, как работает ветроруль. Это для меня прям вообще Ветровой достижение. Автопилот. Автопилот, потому что я до этого а, 8 лет жила на яхте, и до меня все не доходило, я все никак не могла. А в этот переход я его поняла, я смогла им пользоваться. И это прям вообще для меня...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 и мама тоже ходила. Класс, класс. Бачата звук.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 Тирин, тирин. вообще это просто мимо касы по сравнению с тем как какие они изящные сколько у них там э, разных типов мувов настя это офигенно учись вот э, сейчас за задавай себе базу чтобы потом делать вот этот фьюжен, делать э, евро азиатское карибская в общем чтобы иметь приколы по каждому пункту это очень круто и вообще танец так он дает владение своим телом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 Вот я а там, боялась, посло, я боялась так. вот этого момента, а у нее хоп после первого занятия и поперла. И вот это прям тоже очень такой хороший прорыв. И вот навык. Я думаю, что теперь она не боится общаться с положенным полом, <как> в том числе на в поле Слушай, Настя, но вы когда.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 мотором на тузике, то есть я, э, мне не хватает сил пока завести, э, потому что надо сильно дергать эту штуку. Но так-то я да, уже могу да. рулить. Плюс э, я э, завела свой блог в инстаграме, это пока не навык, но уже э, почти умение. Она такие посты пишет. Я боюсь, что когда-нибудь люди скажут, там на роман саладу пишут. Ладно. Прям хорошо а так. Так уже писали О. несколько раз. Ладно, ну скажи, подписывайтесь на мой инстаграм. Ну, ну, подписывайтесь на мой инстаграм. А до этого, это правда чуть годом раньше было, она у нас занималась в парусной школе и научилась гонять на оптимисте. Причем они там в Западной Австралии на таких ветрах гоняют, 25 узлов, да, яхты <свят> в море не выпускают, а они, они по одному на оптимисте фигарят, прикиньте. Да. Потом на новых уроках я уже была помощником тренера. То есть когда они набрали там новый курс в школе, Лада была помощником тренера и там корректировала, как они там вы ходят, представляете? Я два курса дайвера прошла. Да, Настя у нас еще скиллом дайвера это, обладает. Молодец, молодец. Молодец, очень круто. Причем этот оптимист, это же ужасная лодка. Ты одной рукой управляешь, другой рукой воду, воду черпаешь из нее. Короче, самое интересное, когда ты на оптимисте. Давай, давай. Э, нас учили правильно переворачивать лодку, а потом ее правильно... Э,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 А, да, в, в команде а, есть капитан всегда, да, который отвечает за, за, за всю команду И вот, а, пожалуй, а, я тоже вырастил в себя чуть больше терпения и а, чуть больше гибкости а, по отношению ко, ко всей команде а, для того, То есть умение сглаживать а, конфликтные ситуации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 Слушай, ну на самом деле на лодке, особенно когда вы постоянно путешествуете ну, с небольшим экипажем, то есть закрытый социум, это, наверное, самое сложное с точки зрения терпения и выработки толерантности к другим людям, потому что все люди разные. Даже если это одна семья, в любом случае получи, ну, у каждого есть какие-то свои приколы, которые... В любом случае, бесят друг друга. И здесь э, вот это вот smooth the corner по-английски звучит, э, чтобы не, ну, не было вот этих вот конфликтных ситуаций. Их э, нужно вот, вот эти пожары постоянно тушить, а тебе не хочется их тушить, тебе хочется все нахрен сжечь уже. И вот это вот, наверное, самое сложное. Слушай, их четверо, а нас двое. Спокойно. Нас-то двое, мы там раз в месяц выходим на какой-то... Ну ты выжила, так что все нормально. Повезло. Чисто протащила. Навык управления экипажем на 75% состоящим из женщин. Это, да, тоже вот есть такое... Да, у, 75. у нас так 50-50, и мы воюем, знаешь, а у тебя там трое против одного, Нормально И тебе и тебя прогнуть, наверное, намного сложнее. Спокойно. Судя по моему захваченному, по моей захваченной территории... Прогибается все, да? Да, прогибается все. Все гибко. Давайте финально э, мы желаем э, вам, э, Сергей Дина, и э, всем э, нашим и вашим зрителям Нового года, в котором будут сбываться все, нач... все мечты, все надежды. И пусть э, люди сумеют приспособиться под этот меняющийся мир. И пусть будет все, все, у всех хорошо и так, как они задумывают. Ура! новым годом ребятки с новым годом с, с, но... новым, с новым годом, годом. Спасибо. Все мы, мы абсолютно присоединяемся пускай все задуманное осуществится и э, чтобы у нас была возможность ну уже начать двигаться без вот этой вот всей фигни которая Реально, блин, напрягающее, потому что уже достало... Ну... Слушай, да учись выживать в этом нелегком мире, все нормально. Я считаю, что окей. И да. так окей. Друзья, подписываемся на наш канал, подписываемся на канал друзей. Вот ссылочка сейчас в уголочке появилась. Ты тышь, тышь. Не забываем писать комменты. Я понимаю, что нас смотрят, в принципе, одна и та же аудитория. И, но есть новенькие. Но, наверное, кто-то не смотрит. Поэтому, друзья, я думаю, что от всех нас мы вас обнимаем. И желаем вас, вам желаем... всего теплого, и... светлого. Пускай мечты года. сбываются, границы расширяются. И вот это вот все. Растите над собой, и пускай все будет здорово. С Новым годом! И вам великолепное <свят> семейство!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 Встретимся обязательно. Можешь бежать помой? Может быть. Да, отличный идея. Ура! Вот. Ура! Давай! Зай. У нас намечаются еще новые проекты. Следите за нами, следите за Сергеем с Диной. Всем добра!